Здорово, ну как ты буквально пару дней назад вышло весеннее обновление на все сервера оборвихи рп к сожалению из-за основной работы я не успел приступить к данной обнове вместе с тобой также не успел приступить к выполнению заданий battle пасса но сегодня мы с тобой пройдем его сразу же буквально за 10 минут заберем все призы откроем рулеточки посмотрим что нам выпадет и самое главное что я хотел больше всего проверить это можно ли будет тюнинговать ивентовую Toyota супру из кинофильма форсаж в этом эксклюзивном видео Ниле, который является главным призом этого сезона Battle Pass. Кстати, не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барви и который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Удачи! Сразу хочу сказать то, что я абсолютно никогда и никого не агитирую на донат на какой-либо проект. Если у тебя есть такая возможность, а главное, если у тебя есть такое желание, то пожалуйста, это выбор абсолютно каждого человека. Ты можешь как задунить получить все ништяки целиком и полностью а главное сразу и тем самым поддержать проекты его будущее развитие а также ты можешь пройти все эти battle pass и получить все награды с этих сезонов battle pass абсолютно бесплатно конечно же на это понадобится время но ты тем самым также поддерживаешь разработчика потому что проводишь достаточно немаленькое время на серверах выполняя все эти задания проходя эти battle pass и тем самым ты поддерживаешь естественно онлайн на проекте Так что в любом случае я думаю ты красавчик ну или ты ты можешь сделать, как лично я сделал в прошлом сезоне Battle Pass, а именно купив его ускоренную версию за 450 коинов. По акции экстрена донат это 150 рублей, тем самым ты себе можешь сократить огромное количество времени и нервов, заходя в игру буквально раз в два дня и выполняя исключительно те задания, которые тебе нравятся. В прошлом сезоне battle Пасса таким образом лично я смог спокойно его пройти, особо не заморачиваясь и при этом забрать абсолютно все награды за этот месяц. Сегодня же мы с тобой приобретем сразу полную версию всего этого battle pass Соберем все 60 заданий за 6000 коинов и заберем естественно эксклюзивный автомобиль Toyota супру из кинофильма форсаж деталь для крафта нового шлема из pubg мобайл эксклюзивный скин от Стека, в котором гоняет уже наверное пол сервера примерно 400 тысяч вертов 275 коинов это рулеток которые мы также сегодня с тобой все откроем и различные бонусы в виде новых кейсов, ресурсов и всего прочего короче говоря покупаем забираем абсолютно все награды собираем нашу Toyota супру и конечно же забираем ее тоже я думаю с рулем. Так, старт не стоит особо чего-то и ожидать и рассчитывать на что-то серьезное, крупное и дорогое. Мне с них особо никогда ничего толкового-то и не выпадало. Бывало, как-то давно, когда их только добавили, я выбивал какие-то недорогие скины. Думаю, именно поэтому они являются одними из самых дешевых рулеток на проекте. Как по мне, самые лучшие из недорогих рулеток это именно USCRK. Именно с этих рулеток я, по-моему, ни разу еще не уходил в минус и довольно часто выбивал себе бэхук, на который неплохо так наваривался. Я думаю, здесь многие игроки со мной согласятся. Кейсы к Чао, я думаю, чего-то сверхъестественного тоже ожидать не стоит. Во-первых, это один из самых дешевых кейсов. Во-вторых, ключи на него также довольно хорошо падают бесплатно каждый пайдэй. Опять же, рандомно кому-то падают какие-то кейсы, кому-то падают ключи. В основном падают именно ключи от КЧао. У меня вот таких уже скопилось три штуки. Мне лично выпало 40 тысяч вертов. я и говорил, не что-то супер крутое, но опять же, халява это довольно приятно. Ну а вот две рулеточки USSR Cars, это, наверное, одно из самых интересных, что выпадает за прохождение. БП. Для открытия рулеток нам с тобой не надо покупать никаких ключей. Мы просто с тобой берем и открываем эти рулетки. Здесь нам с тобой падает в основном только русский автопром. самое по-моему, говеная, что мне выпадало когда-то, это АК. Которая мне, кстати, также выпала и с одной из этих рулеток. Но я думаю, кто-то сможет выбить себе и бэхую. При этом неплохо так сразу же навариться с прохождения данного БП. Мне же выпало со второй рулетки двенашка. Но, кстати, это тоже неплохой такой себе окуп. Я сразу же сливаю эти тачки в гос, не забирая их себе, потому что так цена будет куда выше то есть 80 процентов от государственной стоимости если ты заберешь их себе то потом за эту сумму ты слить их уже не сможешь придется искать игроков которые купят у тебя эти тачки в 100 кейсик 50 на 50 довольно интересная штука это новый кейс один наверное, тоже из самых адекватных самых лучших кейсов которые добавляли за всю историю на проект потому что здесь довольно неплохая цена на ключи а именно в 400 коин если мы с тобой будем менять 400 коинов на верты то мы получим замен 250 тысяч рублей при открытии данного кейса самое дешевое, что выпадает, я смотрел на тесте, это скины с государственной стоимостью, а именно сливая, если их в гос. Это 200 тысяч рублей, примерно один из таких скинов нам с тобой сейчас и выпал. Так что если мы уходим в минус с открытия данного кейса, то в небольшой, а вот в плюс можно выйти в реальный. Здесь падают скины стоимостью и в 1 миллион, и в 2, и в 3 лямы, и так далее. А еще плюс ко всему здесь можно выбить редкий скин Кизару и новую Субару Импреза в редком виниле, который мы также нигде не получим, кроме как в этом кейсе. У меня в принципе осталось еще достаточное количество коинов, чтобы открыть как минимум еще 10 таких кейсов, прикупить 10 ключей. Сами же кейсы я закупил, как только добавили нового NPC. В скором времени, насколько я знаю, его уберут, если уже не убрали. если у него приобретать можно по 50 тысяч рублей. Ключи, естественно, пока что только заданы. Если ты хочешь, я с удовольствием сниму для тебя отдельный ролик, где мы откроем с тобой 10 этих кейсов, и я покажу тебе, что с них вообще выпадает и в какой окуп можно уйти. Также нам с тобой выпал с этого батл еще один кейс Кибербак. Когда их только. Только ввели в игру я сразу сказал что мне они особо как-то не зашли здесь может выпасть как реально какая-нибудь супер дорогая тачка но также и какая-нибудь супер дешевая Из за открытия каждого такого кейса нам с тобой придется отваливать на минуточку по 1000 коинов так что лично как по мне лучше пооткрывать побольше кейсов 50 на 50 на те же день ниже выпало в свою очередь с этого кейса что-то среднее а именно бхм 5 которую я сразу же смог слить в гос за 650 тысяч рублей если мы обменивали с тобой тысячу коинов на верты я я думаю, по деньгам вышло бы примерно то же самое. Не знаю, возможно, в открытии данного кейса тебе повезет куда больше. На этом у нас, к сожалению, с тобой заканчиваются все кейсы-рулетки, которые мы с тобой получили с прохождения данного баттл пасса Мы с тобой переходим, наконец-таки, к главному призу. А именно, Toyota Supra в эксклюзивном виниле кинофильма «Форсаж». Давно с тобой просили разработчиков, настаивали на том, чтобы они дали нам возможность тюнинговать внутрянку, так и внешку всех новых эксклюзивных автомобилей, которые мы получаем в качестве главных призов за прохождение всех новых сезонов Battle Пассов. И я хочу тебе сказать, что разработчики прислушались к нам с тобой в этот раз. Мы с тобой сразу же можем отправиться на этой Супре на новый остров и посетить неважные детали, центр, шиномонтаж, покрасочную, что угодно. Абсолютно все, что можно делать с обычными тачками, то же самое мы можем с тобой сделать и с этой Тойотой Супрой. К сожалению, это не коснулось тачек из прошлых Battle Пассов. На радостях я отправился на своей любимой Бехи с Мост Вантеда в это место, но, к сожалению, как и раньше, нам так и не дают ничего с ней сделал. Единственное, что мы с тобой пока можем, это в старом чип-тюнинге поставить абсолютно любой стейч на эту бэху. Ну а за супрус Батл Пасса, конечно же, очень приятно за это респект и огромное спасибо разрабам. Надеюсь, на этом они не будут останавливаться и когда-нибудь мы с тобой наконец-таки сможем делать все то же самое с абсолютно всеми тачками из всех сезонов Батл Пасса. Но какие у тебя мысли по поводу выхода весеннего обновления? Что тебе больше всего понравилось, а что тебе больше всего не понравилось? Обо всем об этом напиши мне в комментариях. Я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока.